Объявлен Красный код. Произошло вторжение. Прорвались несколько Номур. Почему они прибыли в Тартар именно сейчас? Провожу отделение от материка. Четные усилия. Я не стану твоей марионеткой. Какая же ты марионетка, Томура. Ты же мой бесценный. Воистину бесценный. Новый я. распространяется. Как и докладывали. Где-то 500 метров вниз. Осмотр выявил, где находится мое тело. Две. Кто-то из заключенных применил причуду. Стрелять! Где тут вход в рай? Продержи нас! Плоть! Если хотите уйти, то следуйте за мной, друзья. Эта история – моего становления величайшим владыкой тьмы. Все за одного сбежал из стартера. Воистину, радостный день. Ты не тот, за кем я шел. Ты зря волнуешься, Игутти. Я дал его телу время на отдых и завершение. Мы заберем один за всех и будем править миром. Он и есть источник мрака. Пламя, которое он испускает, принесет мрак и погибель. Как грубо! У меня ведь есть прекрасное имя. Тоя. Идем, мы станцуем в аду. Его пламя сильнее, чем у Папаша. Ведь это было пламя ненависти. Изуродовал свое тело. Вмешал других людей. Он. Это я. Я полностью отрину его, когда займу первое место без его причуды. Я и сам сжигал свое тело до того дня. Папаша не сможет. Мне придется самому разбираться с братом Той. Что-то? Это сестра и брат Тодороки. Можешь не говорить. Хватит уже, ложись в кровать. У Тодороки сильные ожоги. Остальные тоже пришли в сознание, кроме Мидория. Он все еще не просыпается. Если сдохнет, я его убью.